Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас пустые баночки, много интересного, поехали! Давайте начнем с лапочки. Я вам много раз уже про эту детскую линейку рассказывала. Она потрясающая, она суперская. Она подходит атопикам, аллергикам, астматикам, гипоаллергенам. Мы на ней плотничком сидим и менять не собираюсь. Детское средство для купания. Дешевле всего я вам показывала, был обзор о Где-то мы с вами на Сбер Мега Маркете, по-моему, нашли. По 100 с чем-то рублей позиция. Это очень удачная цена. Так, детское средство для купания от макушки до пяток. Еще одно и Ксюшка, и Крестюшка им пользуются. Детская пена для ван успокаивающая. Все одинаковые средства используем как пену для ванны и как подмывашки. Потому что, ну, разницы особой нету. Так, опять для купания. И детский крем-гей для купания. Вот он пенится похуже немножко, чем другие средства. Но тем не менее тоже пенится. Наливаю в ванну. Головку помыть, там тельце помыть и так далее. Детская жидкое крем-мыло. Тоже как мувашку. И я могу использовать и Ксюшка, и Крестюшка все. И крем... Это детский крем Эмолент, я еще запас делала огромный, когда на зоне была приятная цена, и до сих пор у меня еще осталось тюбиков 4-5. А, Надолго хватит, хорошо, что взяла много, потому что крем великолепный. И если вы как бы не ребенок, но у вас есть где-то сухость, тоже можете к нему присмотреться. За 100 с чем-то рублей тоже одна штучка, за 200 с чем-то две. А на зоне сейчас подорожала немножко ценник другой, но... Надо искать, надо искать, надо искать. Смотреть цены на Вайлберис, на Зон, на Яндекс.Маркете. Бывает хорошая цена. В общем, что дешевле, то я, в принципе, и беру. А крем еще из старых запасов. Так, дальше поехали. Здесь у меня две соли для ванны. А, одна соль для ванны, которую брала а, на сайте Рандеву Гималайск. Это спивак. Вот такая. А она у нас с вами с лавандой, по-моему. Не, не с лавандой, она розовая была, по-моему. Да, она была слегка такая розовая. Хорошая соль, слушайте, не могу сказать, соль как соль. Вот, опять же, что дешевле, то и беру. Нормально, обычный все. Так, дальше очиститель бренд Free. Я уже оды белый ему много-много раз. Вы прекрасно знаете. И много вам показывала видео обзоров: что выводит все, выводит все прекрасно. Пятна на ковре на раз, два, три, посуду чистит, при замочке белья. То есть, если у вас что-то не получилось, значит, вы мало насыпали. Потому что чем жестче вода, опять же, тем больше нужно его класть. А так он выводит все. Абсолютно. Поэтому вообще класс супер. Ничего не могу сказать. Это перкарбонат натрия. Так, дальше, девчонки, красочки. Мы с вами недавно красились Вот я уже два раза помыла голову Вот такой цвет, да, после покраски Очень красивый, мне нравится Натурально, естественно, все супер Сиреневый пигмент а, подсмылся И получилось как раз то, что я хочу холодный, красивый, натуральный цвет Это краски у нас с вами Алин Краски понравились, у меня еще осталось на один раз У меня а, в двух оттенках 821 светло-русы брала на рандеву Не знаю, есть они еще где-то или нет Но пигментов я не встречала Вот точно а пигменты на рандеву буду только брать. И 8,1 светло-росыпельный. Я мешала в равных количествах, приблизительно, и добавляла 1 сантиметр не пигмента, а корректора. Фиолетового 0,22 его номер. Вот это флакон от корректора. Все понравилось, вы знаете, потрясающе, вообще супер, с корректором теперь всегда буду краситься и тонироваться с корректором, краска Алин хорошая, нормальная, все, никаких нареканий не нет, тюбики большие, по 100 мл, то есть вот я два оттенка смешала, мне хватит, получается на два раза, но одного тюбика на один раз, даже если достаточно длинные волосы, у меня краски осталось много, будет купаться Будут волосы в краске купаться, то есть ее много, все отлично. Но окислитель, конечно, отдельно мы здесь покупаем, сами здесь краски его нет. Это понятно, потому что средства профессиональные. Вот сегодня как раз добила Studio Professional, да, вот такие вот, вот такую вот серию, которая тоже брала на рандеву. По-моему, у них артикул, слушайте, есть 640 у шампуня и 641 у бальзама. Видела, кто-то где-то хвалил, но что-то. Не зашло мне Вы знаете, обычный шампунь, обычный бальзам Вот среднячок такой В меру силиконистый, волосики разглаживает Шампунь их не запутывает Но одушку этой серии прям мужская, девчонки вот, вот прям мужская шипровая одушка Вот это мне не понравилось и они заявлены как объем. Шампунь для придания объема, и бальзам для придания объема вообще не работает. То есть нормальный в меру силиконистый шампунь и бальзам. Обычный, вот без ничего больше. Дальше все. Но объема. Нет совсем, нет, совсем нет. Я знаю, я пользовалась серией для объема волос, они, конечно, чуть подороже, хотя вот эта серия тоже не, прям, не супер бюджетная, да, где реальный объем, где вот действительно производитель как заявил, так и есть. здесь нет. Вот, ну какой объем, даже при корневушечке нету вообще, даже не грамма. Поэтому нет, для объема нет точно. Средненькая. Так, дальше у нас здесь затесался филлер ладор. И как раз история про массил. История про массил у нас с вами девочки посоветовали давно. Я уже попробовала недели три назад. И ладор, нет, ни о чем вообще больше не возьму. Даже белорусский филлер лучше, и массил лучше. Массил, кстати, сейчас взяла этот ладор. Не советую ладор. Массил взяла в бутылочки, тоже на рандеву заказала. Будем с вами смотреть. Большой. И не вот такой розовенький, а зеленый Их два вида, да? 5 штук брала на Wildberries за 150 рублей. По-моему, еще парочка осталась. Пробовала на себе, пробовала на Ксюшке. И что хочу сказать, если на корни наносить, очень сильно утяжеляет, поэтому на корни не наношу сразу прилизанные такие волосики я так не люблю мне нужен объем поэтому я прям на самые самые кончики вот 23 сантиметра себе и классы все супер и действительно работает как филлер с водой разводим девчонки это некоторые у меня девочки посмотрели что это маска и просто нанесли вот то что там есть а там по сути внутри прозрачная жидкость когда мы ее смешиваем в равных пропорциях с водой то получается густая белая маска вот так нужно пользоваться и сразу наносим на волосы два раза уже делала ксюшки потому что у нее уже волосы Ниже лопаток, длинные, почти до пояса, очень сильно путаются и мало какие средства помогают. И вот тут мне понравилось. Вот тут вот прям вот он сработал классно, я ей наношу. Ей, мне кажется, вообще на ее волосы надо штуки три за раз я ей побольше буду наводить, когда пузырек придет. Но, тем не менее, вещи рабочие, действительно очень круто разглаживает. Если у вас поврежденные волосы, прям присмотритесь. На Вайлберрис вот, подешевле можно взять на пробу, потом, если понравится и большой флакон. Так, освежитель у нас с вами Глейд Тут затесал вся эта Ксюхина хотелка. Мы на Вайлберис, по-моему, и на зоне заказывали после дождя. Классный аромат. Они по 90-110 по рублей бывают. А, прикольно. Я вообще люблю его Фоберлик, но Ксюху вот захотела очень сильно прям глейд. Мылохозяйственное. Я не помню, где брала. Фикси, не фикси. Или где-то на просторах тоже Вайлберрис сезон. Мистер а... Мистер Чистер. Называется мылохозяйственное. Давно хотела в жидком именно формате 450 мл. Но для себя поняла, здесь как бы и дозатор удобно, все здорово, что у него расход такой бешеный, вот когда оно жидкое. да. Я много для чего применяю. Могу и тело иногда помыть. А у твердого куска он лежит у меня месяцами. Поэтому все-таки я, наверное, к жидкому, хоть это удобно, возвращаться не буду. У твердого оно твердое. И состав там, мне кажется, понадежнее. Так, дальше что у нас с вами... А дальше у нас с вами паста консли, вот такая вот черненькая с углем, на рандеву брала, нравится, вы знаете, мне все нравятся, которые я брала, и зелененькая, и красная, типа с тайским перцем, такая она интересная очень на вкус, в моей семье больше всего зашла такая в ментоловые упаковочки, пасты очень классные, с ними вот везде они мальчистые, они ее не повреждают, у меня чувствительность не повышается, но очищает прям классно, идеально супер, поэтому мы периодически чередуем, пользуемся в основном сейчас ими. Так и называется. Консли бренд. Вот тут написано, но уже не видно. Вот консли. Они есть тоже и на Валберс, на Зон. Смотрите, золотой яблоко, по-моему, улыбка радуги. Все вот это вот такое. Где дешевле, там как бы можно играть. брать. Азелит закончился. Антижир для плит, духовок и грилей. Мы все с вами прекрасно уже знаем, что это, наверное, самое мощное, но и самое ядовитое средство для очищения сложных загрязнений на кухне. Да и, в принципе, везде. Запах тут, конечно, вообще вырви глаз, руки повреждает, мама не горюй, но работает, работает хорошо. На сковородках на обратной стороне, когда нагар надо очистить, да, работает хорошо. Много на чем работает хорошо, прекрасно, но ядовитый жуть. Я стараюсь как в последнее время его не покупать. Фрукты для волос, сос, кератин, сыворотка, спрей. Вот такая вот закончилась. Знаете, понравилось, Действительно облегчает расчесывание. В основном на Ксюшке. А себе я прям слегка на кончике, потому что уже если на корне может утяжелить. Облегчает расчесывание, разглаживает, работает, все здорово. Не могу сказать, что это массив, допустим, да. Но послабее, но хорошо, хорошо, тем не менее. Для поврежденных волос, но ну не прям убитых, прям подойдет, понравится. И запах классный. Моя любимая маска закончилась. Экспресс-маска, освежающая от агафии, Любимая маска на ежедневное утреннее применение. На зоне брала три штуки. две по цене трех, по-моему, было. Ну, вообще, что дешево. За 60 с чем-то рублей. Обожаю девчонки. Здесь достаточно большой объем. Ее надолго хватает. С утра тонким слоем после качественного умывания она пощипывает. Кому-то может прям и дерет, говорят девочки, да, а, у кого-то могут быть и краснения, потому что у Агафьи вообще маски непредсказуемые, они еще заявляют натуральный состав, натуральный состав, он самый аллергенный, как бы, мы знаем с вами, да, а, мне нравится, не очень подходит, и вот это вот пощипывание легкое, ментоловое такое, а я и навеки ее наношу, прям сразу просыпаешься, кожа подтягивается, а, тон выравнивается, разглаживается, отеки подсгоняются, ну вот очень нравится, вот вот очень нравится, умеют, но еще надо как бы свой продукт найти, да, это мне вот супер, а кому-то может прям, ой, ужас какой. Так, все, девчонки, мы с вами быстро головку по Европам разобрали. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Всех люблю, целую, всем пока